Каждый день читаю сводки с фронта, будто снова 43-й год. Пишут, что не пустят на работу, если не предъявишь QR-код. Что ж вам непривитым не сидится, вирус никого ведь не щадит. Пишут, но при этом и в больницу, без QR не пустят айболит. Мне читают с высоко нотации. Чем ты недовольна-то опять? Мы ж не принуждаем к вакцинации, ты сама свободно выбирать. «Сделала прививку и свободно. Отчиталась, получила код. И иди, куда тебе угодно. Пропуск тебе выдадут на год. Или на полгода. Там посмотрим. Если будет надо, то продлишь. Каждый день читаю сводки с фронта. Все понятно вроде, только лишь. Чую жопой наебали снова. Где-то очень здорово всех нас». Ведь теперь не выпустят из дома, если не предъявишь Аусвайс.